Но на эту сцену я приглашаю хип-хоп исполнителя и автора более 200 музыкальных произведений, основатель официального лейбла Барда Про, предприниматель и просто любящий муж и отец четверых дочерей. Встречаем Барда! Потери, забудь живи по новому помни все хорошее, на чистоте основано, на мин нарисовано, и жизнь не судьба. Богом застрахована за мир, твоя борьба. Панические слаба, серьезная проблема. Если на пути твоя правильная схема, посеянное семя отсчитывает время. Ты вопреки людям непреодолимый, высоты все без веры, Назвать врагов своими, Имить любовь без мира, И всем хочется быть первым, Равняясь на великих, оставшихся на мире. Спасибо. Спасибо.